И позвольте мне от вашего имени вручить вот этот букет начальнику управления образования нашего района Ленина Дмитриевна с надеждой на дальнейшие победы. Дорогие друзья, позвольте мне от имени всех выпущенцев сказать самые теплые слова благодарности в, в адрес, прежде всего родителей, учителей, руководителей образовательных организаций глав муниципальных образований, за то, что все эти годы формировали надежную основу взрослой жизни наших детей. Спасибо вам огромное от имени всех земляков и спасибо. Уважаемые дорогие наши выпускники, позвольте мне поздравить вас с окончанием школы и пожелать вам только побед. Вы сегодня очень сильны, вы готовы побеждать. Вы знаете, как это делать. Поэтому побеждайте, дерзайте, и все у вас в жизни получится. Успехов вас! С праздником! Дорогие выпускники, я искренне поздравляю вас с одним из самых запоминающихся событий в жизни – окончанием школы. Сегодня мы все немного волнуемся. Сегодняшний праздник не обозначен ни в одном календаре, но он является одним из самых ярких и торжественных событий нашего Куйбышевского района. В 2019 году 246 выпускников покидают порог родной школы. Казалось, это недосягаемо, окончание школы, но вот этот день наступил. И сегодня каждый из вас заслуживает поздравлений и аплодисментов позади школьные годы, впереди студенчество. Будьте смелыми и сильными, дерзкими и амбициозными. Ставьте перед собой самые смелые задачи и никогда не вступайте в сделку с совестью. Хочется обратиться к нашим учителям. Особые слова благодарности за то, что всегда были рядом, поддерживали, помогали в трудную минуту своим выпускникам. Я желаю вам дождаться больших успехов своих учеников. Ведь нет больше наград для учителя, чем триумф ученика. Сегодняшний день определенный рубеж для родителей. Я уверена, вы всегда будете рядом. Вы будете поддерживать своих детей в трудную минуту. Дорогие выпускники, я желаю вам сделать правильный выбор. Выбрать нужную профессию, чтобы в дальнейшем вы были успешными. Мы вас любим, мы вами гордимся, мы уверены, что у вас все получится. С праздником, дорогие выпускники!